So Russian. Всем привет! Меня зовут Илья, и сегодня мы продолжим учиться говорить как носители русского языка. Видео о словах паразитах вы можете посмотреть по ссылке вот здесь. Слова, которые сегодня мы с вами выучим, можно употреблять только в неформальной речи. В официальном общении или общении с преподавателями употреблять их не стоит. Итак, слова, которые мы сегодня разберем. Вообще или вообще-то обычно переводится как actually на английский, но есть еще и другие значения. Что, what или что-нибудь через дефис. Внимание, всегда через дефис. Что-нибудь something, сегодня, today и когда, when. Да, эти слова совершенно обычные, и их можно употреблять всегда и везде, но в разговорной речи мы часто их упрощаем, сокращаем, и вот что из этого выходит. Слово вообще-то мы часто в разговорной речи сокращаем до вообще-то, и как я уже сказал, на английский это может переводиться как actually. Ну, например, в споре вы можете сказать, этот дом вообще-то был построен в 70 е а не в 80 е Также слово вообще без то употребляется как эмоциональная реакция на вопрос или утверждение собеседника. При этом вы с ним соглашаетесь. Давайте разберем на примере. Ты видел последнюю коллекцию Прада? Очень плохо. Вообще очень плохо. А может быть и так. Ты видел последнюю коллекцию Прада? Просто прекрасно! Вообще очень хорошо! В английском эти две фразы я бы сказал так. Yeah, it's terrible. И Я yeah, it's good. Идем дальше. Слово «что» в разговорной речи можно заменить на «чо». Как дела? Чё делаешь? Слово что-нибудь можно заменить на ченить. Я иду в магаз. Тебе надо ченить? Да, кстати, слово магаз тоже разговорное, это сокращенное от слова магазин. The store. Да, и не путайте, пожалуйста, с английским словом magazine. Магазин, «Магазин» по-русски это журнал. Слово сегодня часто произносится как сегодня. Ну, сегодня не могу с тобой встретиться, давай лучше завтра. Это просто я всегда своим друзьям. Ну, и слово «когда» иногда произносится как "когда". Например, интересно, когда выйдет последний сезон моего любимого сериала? И правда, когда кто-нибудь знает, скажите мне уже. Слова "когда" и "сегодня" чаще всего так произносятся, когда вы говорите быстро. Поэтому если вы вдруг спросите преподавателя, когда будет экзамен, уже сегодня, то ничего страшного не случится. Ну, правда, кроме того, что вы, скорее всего, не готовы к экзамену и провалите его. Ну, как говорится, мем смешной, ситуация страшная. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии или на почту, она указана в описании. Если это видео было полезным для вас, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!